Шаг сразу манит Никому не устоять этот танец На полу с тобой рисуем картину Никого кроме тебя я не вижу Светила. Твой нежный запах такой во мне нарушил покой и навсегда что-то там изменилось. Ты неповторимая сегодня. Хочу быть только с тобой, принцесса. моя сегодня Я готов всегда тебя ласкать Твой нежный запах такой Во мне нарушил покой Хочу быть только с тобой, принцесса Во мне нарушил покой Хочу быть только с тобой, принцесса